Любовь, любовь, любовь, чарует меня за Я обожаю вам, любимые, мою, счастья в любови найти Только любовь, только любовь Ой, нам так хорошо вдвоем Если встретятся Eva Flander is an Ukrainian author and performer of unique songs, and each of the songs are shiny pearl in the world of music. Eva Flander is a laureate of Ukrainian and international competitions. She won multiple awards from the Ministry of Culture of Ukraine. <laughs> You, you, We're together. We're together. Eva Flander held concerts in many European countries. Each song by Eva Flander is filled with a deep meaning. If you want to see a special, extraordinary and outstanding performer, invite this talented singer to your event and it will become bright and truly memorable. Yeah. Любой дарить, любой дарить, любой дарить, дарить. Я говорю тебе, Господь мой. Спешит любить и быть наврее Смерть отступает, когда любовь в душе К другим сияет все сильнее Осыпая цвет лучами, отражая с красками в росе.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 Та с неба.